Всем привет, меня зовут Влад. Я думаю, большинство из вас когда-либо видели, возможно, играли в компьютерные игры. Я хотел бы сегодня поговорить о том, как они создаются. Ну, собственно, как большинство пользователей видят игру, если они не участвуют в разработке, если там нет друзей, которые могут это рассказать. Ну, идея какая-то, какая-то магия, ну и потом на выходе крутая игра. Как же это происходит на самом деле? На самом деле сначала выбирается жанр и механика, потом делается прототипирование этой игры, выбирается сеттинг, потом приступается к производству, тестированию и выпуску этой готовой игры. После чего исправление каких-то ошибок, выпускание обновлений с возможно, корректировкой этих ошибок, которые были допущены и пропущены. Давайте конкретнее по каждому из этих пунктов пройдемся. Выбор жанра и механики. Основная цель, как бы, это определить, что же мы хотим делать, определиться с тем, будет это у нас стратегия, может быть, это будет у нас шутер. Возможно, мы делаем матч-3, так называемую, может быть, это какая-то спортивная игра. На этом этапе есть несколько вариантов выбора идеи. У нас может быть э, тот, та ситуация, когда э, геймдизайнер в одиночку решает э, за всех, что будет делать, выбирает э, в каком-то сеттинге, ну, может быть у него какая-то крутая, очень крутая идея, и потом он ее доносит. Второй вариант — это э, выбирается n команда, которая в обсуждении вырабатывает эту идею. После этого этапа у нас приходит этап прототипирования. Главная цель его получить на самых примитивных элементах, затратив минимальное количество времени, получить продукт, который покажет нам, интересна ли эта механика. На этом этапе у нас нет особых каких-то красивостей, нет, возможно, каких-то элементов, может быть, на каких-то кубиках, кружочках вся механика, но главная цель это понять все-таки насколько интересна сама механика. Я предлагаю посмотреть видео, это видео реальных двух проектов, которые были на прототипировании у нас на фирме, вот. и из них мы в дальнейшем выбирали уже что делаем. значит не знаю Не, ну оно придет на YouTube и... А, там нужно будет и ну да. А будет. Ну ладно, пусть будет так. А, собственно, оба Обе игры были в жанре стратегии, но с совершенно разными механиками. Вот. По итогам, такой небольшой спойлер, по итогам была выбрана первая игра. Там главная задача — это захват базы и доминирование на карте. Вот. После того, как мы понимаем, что данная идея замечательная, нам она нравится, мы понимаем, что данная механика нам интересна, мы хотим сделать в ней игру, мы приступаем к тому, чтобы выработать и понять, в каком сеттинге все-таки будет эта игра. Будет это у нас какое-то там средневековье, возможно, это будет какой-то ядерный мир или там совершенно какой-то... Фантастичный мир с квадратными <существами>, существами, которые бегают, без разницы. На этом этапе основные действующие лица у нас – это геймдизайнер, который обладает максимальной информацией по поводу проекта, он знает, что же у нас будет в проекте полноценно, так как он составлял некоторую документацию. Поэтому. И на этом этапе основная работа у 2D и 3D дизайнеров. Они делают какие-то первые модели, они рисуются концепт-арты какие-то, которые, возможно, в дальнейшем будут использоваться в целях маркетинга, возможно, в... просто для того, чтобы мы понимали, как оно должно выглядеть, чтобы как-то команда, которая будет разрабатывать игру, прониклась этой идеей, чтобы команде тоже нравилась данная идея. После того, как был выбран сеттинг, Команда приступает к самому, условно, неинтересному процессу, это сама разработка. Но он не столько неинтересный с точки зрения разработчиков, сколько он неинтересный с точки зрения пользователей, так как на этом этапе, до его завершения, пользователи, по сути, практически ничего не знают о проекте. Они не знают о том, что же там делается, там, Понятно, что на этом этапе программисты пишут код основных элементов, дизайнеры что-то рисуют, но пользователи этого практически никогда не видит. Там максимум что это какие-то концепт-арты еще дополнительно которые рисуются. Возможно, какие-то там модели выливаются в сеть, для того, чтобы поддерживать интерес к игре. Вот. После того, как проходит этот этап, мы получаем альфа-версию. В принципе, на этом этапе некоторые первые пользователи могут уже поиграть в эту игру, понятно, она в, большом, в большинстве своем недоработанная, но основные механики уже проработаны, и первые пользователи могут понять, насколько она интересна, и главная задача альфа-версии в том, чтобы окончательно убедиться в том, что вот мы делаем то, что мы хотели, это оно, и целевая аудитория, либо же заказчик данной игрой удовлетворены, и мы можем продолжать дальше разрабатывать ее. После того, как прошли альфа-тесты, переходится к дальнейшей доработке всего функционала в игре, вплоть до выхода бета версии. На этом этапе вероятность того, что какие-то основные модули не готовы, минимально, так как главная задача, чтобы мы могли к бета-тесту показать, возможно, где-то будут ошибки. Это не исключено, ошибки есть и в готовых продуктах. Но на бета-тесте мы должны показать людям, что что вот она игра и они могут попробовать поиграть в нее на этом этапе обычно не готов до конца баланс главная цель бета-тестов это выверение этого баланса если люди играют там сразу видно где там какой-то класс более эффективен еще что-нибудь Собственно, это все выявляется на бета-тестах, закрытых, открытых. Это уже в зависимости от политики компании, насчет маркетинга, насчет того, когда показывается игра людям. Но бета-тест — это такой очень важный этап в производстве игры, потому что если мы упустим момент, Тестирование, когда мы пускаем людей в игру, мы можем упустить очень важные моменты, которые тестировщики на самом деле, сколько бы их не было, они могут не могут их все, ну, все все понять. И потом сказать, чтобы, чтобы это было доработано. Вот. После того, как прошли все бета-тесты, мы приступаем к исправлению основных ошибок, оптимизации. Главной целью на этом этапе у нас получение продукта, который уже можно считать полноценным. Там он должен запускаться в этом случае на всех целевых компьютерах там, или устройствах, на которые мы ориентируемся. Может быть, это у нас планшеты. И, собственно, оптимизация... За счет оптимизации мы выходим на самые слабые из тех устройств, на которые мы рассчитываем. На этом этапе у нас основная работа у тестировщиков и у программистов. Почему? Потому что тестировщик, тестировщики должны найти все тонкие места в нашей игре, где у нас по каким-то причинам идет заметное притормаживание игры, и программисты, естественно, должны эти моменты подкорректировать, исправить так, чтобы, условно говоря, было не стыдно людям показать. Вот. После того, как прошла оптимизация, дополнительно проводится еще одно тестирование, потому что, исправляя и оптимизируя игру, возможно, кто-то из программистов удалил не тот кусок кода, и в итоге она просто не работает. Такое тоже бывает. Вот, для того, чтобы исключить такую ситуацию, проводится финальное тестирование перед выпуском. После того, как у нас есть готовая игра, мы хотим, естественно, получить какие-то деньги с того, что мы потратили большое количество времени на всю разработку. На этом этапе отдел маркетинга начинает, ну, возможно, начинает, возможно, продолжает, в зависимости тоже от политики компании, продвигать нашу игру так, чтобы в нее попало максимальное количество пользователей, и эти пользователи либо ее купили, либо купили какие-то внутриигровые товары, которые мы предлагаем купить. И если этот этап будет провален по каким-то причинам, толк от того, что компания разрабатывала игру, ну, можно сказать, будет бессмысленно потрачены деньги и время на разработку. Вот. Ну, на этом этап разработки игры заканчивается. Но я хотел бы также поговорить немного о так называемых живых играх. Ну, я думаю, многие, кто играл, видели, как мир реагирует на действия игрока. Ну, допустим, в Скайриме вот, можно было одеть на голову персонажу какое-нибудь какое ведро, какую-нибудь выворку и спокойно его обокрасить. И он на это никак не реагировал. Он, ну, он будет реагировать, если вы на него нападете, но если вы будете там, бегать, прыгать по его столам, он никак на это не отреагирует. Вот. А э, живые игры, они максимально пытаются для игрока показать, что э, они видят игрока, что игрок находится в этом мире что действия игрока не остаются незамеченными и это все не скриптованное, а они как-то реагируют на действия игрока, вот, ну, как пример, есть игра Plug-Inc. это игра для мобильных платформ, мы играем там за вирус, и пытаемся уничтожить мир, вот, но параллельно с этим там летают самолетики, плавают кораблики, и есть новости, которые совершенно не, связаны с... <связано> совершенно не связаны с действиями игрока. Есть те, которые связаны, но большинство не связаны. Ну, допустим, там, женский алгоритм Скрытая проблема или там, плохие продажи в США. И там большое количество разных вариаций. Также, как пример живых игр, это, может быть, играли в Сталкер, вся серия Сталкер, в принципе, можно ее назвать живой, но последняя версия «Зов в Припяти», насколько я помню, она, в ней был до конца реализован механизм alive, это механизм поведения персонажи внутри игры там, к примеру, отдельные монстры они, они вели себя в соответствии со своим каким-то поведением, они там друг на друга охотились и реагировали на игрока как просто как на часть окружения вот и как по мне игры, в которых мир адекватно реагирует на действия игрока. Плюс ко всему он живет своей жизнью и тем самым позволяет игрокам понять, что мир он, он существует, это не просто игра, а человек часть этого мира, игрок часть этого мира. В таких играх люди дольше всего остаются, их интересно играть, интересно как бы в них возвращаться, так как этот мир может быть ну, мир игры может быть абсолютно уникальным, и... и в эту игру хочется играть больше и больше. Ну, я думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Может быть, вопросы